друзья мои всем привет сегодня мы с вами поработаем напишем такой сюжет глазик мастихином и как раз мы с вами на такой большой картинке да не как вот мы глазки да маленькие рисуем непонятно то есть разберем как же все-таки его сделать объемным. Я буду, вот у меня акварельный листочек загрунтованный на нем писать, но также можно и какую-нибудь более такую большую работу интерьерную сделать. То есть сам принцип будет вам понятен, и можете смело брать большенький холст и работать на нем. Вот, также еще хотела попросить вас, если вот а, вы а, просите что-то нарисовать, да? Пишите, пожалуйста, еще, какой краской, маслом или акрилом вам нарисовать, потому что есть люди, которые пишут только акрилом, да, и, а я возьму, нарисую маслом, то есть, может, вы хотите конкретно акрилом данную да, работу увидеть, то есть, ну, вот уточняйте вот такие вот моментики, вот, что касаемо этого. Ну, и давайте приступать, долго тянуть не будем, да. Извиняюсь, я немного приболела. Итак, я сейчас разделю разделю приблизительно пополам наш вот этот вот, у кого холстик, у меня листочек. Да? Формат прямоугольный. Так. И здесь мы наметим с вами радужку, зрачок. Давайте начнем. И вот я Смотрю, у меня вот середина, да, то есть у меня зрачок не посередине. То есть намечаем такой вот кружочек. Слегка смещенный э, влево. Вот такой зрачок. Референс также я скину вам в описании под видео. Там же для желающих помочь каналу есть ссылочки э, на пожертвования. Все это приветствуется, любая сумма. Помогайте, буду вам очень благодарна, признательна. Посмотрите, да, то есть я выложу, можете себе его сеточкой расчертить, как угодно. То есть. Но, опять-таки, повторяю, да, я не буду прям один в один повторять, как там. То есть я беру приблизительные оттенки, какие-то основные правила мы будем... Придерживаться до да, основных правил. Дальше это мастихин, друзья мои, даже два одинаковых глаза, даже если это будут писать я, они у меня получатся абсолютно разные. Так что, если у вас один в один, точь-в-точь, точь, как у меня, не получается, не расстраиваемся, работаем, все нормально, все так и должно быть. Итак, наметили зрачок. Теперь вот радужку. Не обращая ни на какие верхние веки, мы смотрим, вот где-то у нас вот здесь она доходит. Рисуем кружок. Кружок, но только больше вот этого, да. Рисуем кружочек. Кружочек, кружочек. Это у нас, ну, вот это вот радужка. Да? Обратите внимание, я не сижу вот так вот, не вырисовываю. То есть смело вот, вот так вот раз наметили кружочек. Наметили. Дальше. Теперь нам нужно вот показать верхнее веко, нижнее веко. Вот где у нас тут середина где-то отсюда у нас пойдет и будет слегка теперь перекрывать слегка ну вот так где-то перекрываем раз и сюда тоже вот оно у нас вот так вот огибать будет и вот куда-нибудь вот так вот сюда тоже в серединку уйдет а нижняя мы с вами более так вот изогнем, интересно. Ну, то есть оно у нас где-то будет, ну вот середина приблизительно, да. Вот так пойдем. Выгибаем. Чуть-чуть заходим, как бы подрезаем наш глазик немножко, радужку. И приходим, ну, вот если пополам нижнюю часть поделить, где-то чуть ниже, вот так вот. Вот такую волну, да, нарисовали. Волну. Вот так. То есть уголочков там мы не видим. Вот, в принципе, и все, что пока нам надо. Из построения глазика. Теперь я возьму кисточку-щетинку. Возьму разбавитель-тройничок. Обычный тройничок из магазина. Как я уже повторяла, можете сами смешать его при желании. И закроем давайте наш глазик. Ну, сверху я закрою с этой части более тепленьким. Я возьму белилки, оранжевый. Нам нужно сделать какую-то подложку, чтобы потом было комфортно работать мастихином. И вот с этого края, сейчас еще разбавителя по бумаге сухенько писать. Вот так вот, мазочками такими вот небрежными, я закрываю. Можно даже туда чуть-чуть желтенького. Это потом сверху, когда будем работать мастихином. Вот тут можно добавить вот так мазочка. Вот, с этого края закрыли таким цветом. Дальше сюда у нас пойдет более такие холодноватые оттенки. Но пока все на белилах. Беру вот оранжевый. Сюда добавлю голубой ФЦ, с белилками. Закрою пока таким вот холодным. очень тонким слоем кстати да можете использовать смело и акрил работать акрилом все нанесла вот все сделали дальше с этого снизу то же самое проделаем вот где-то вот здесь уголочек у нас будет более холодненький, через синенькие. Вот прям сухенько-сухенько втираю. Поближе к левому краю я добавляю белилки, оранжевенькие, желтенькие туда можно, ну вот так вот на белилках. сюда более тепленький оранжевенький. но такой вот он разбеленный где-то голубой подмешивается такой грязноватый оттенок получается Беру вот этот наш э, остатки голубого, да, туда добавляю белил. Вот здесь белочек да, в глазики. Я закрою вот таким вот э, грязновато, каким-то голубовато, зеленоватым. ну То есть зеленит он слегка, потому что осталась желтая да, в кисточке поэтому он у нас зеленит слегка. Так. В эту сторону чуть-чуть тоже светлое, но потеплее. Больше желтенького. Смело-смело закрываем. А дальше сюда у нас пойдут более темные оттенки. Вот я возьму голубой ФЦ, зеленый ФЦ. Вот такое что-то бирюзовое. Здесь теневая от верхнего века. Вот я закрыла. Кисть протерла. И вот так можно растушевать, показать. И вот здесь немножко этой тенюшки дать. дальше белилки голубенький вот эта толщина нижнего века мы ее тоже сейчас покажем таким вот голубым оттеночком вот как она у нас идет так вот обводим как бы да Вот такую не особо тонкую у нас крупненький глазик вот так вот сделали дальше протираю кисточку беру черненький и закрашу наш зрачок Как вы можете обратить внимание, я особо не стараюсь, да, там какие-то четкие границы делать, оставлять, и вы этого не делайте. Так будет смотреться более живо, более интересно, живописно. Вот так закрыли. Дальше где я вижу еще очень темный? Соответственно, вот тут где у нас будет падать темп. То есть если зрачок у нас вот здесь черным, да, мы прокрываем теневую, то на белочек он, соответственно, не будет, да, черный. То есть мы берем туда более синие оттенки. Но смотрите еще что, вот если вы здесь вот такую полосу заложили, да, синего, то есть не делайте здесь, к примеру, ну, вот такую маленькую, да. Тень-то она одинаково падает, просто она меняет оттенок на зрачке, на самом, вернее, на радужке и на белочке. Но она идет, вот она одна полоса. Понятно, да, о чем я? То есть, если вот она вот здесь идет, то есть, ну вот примерно вот так вот мы и вот к маленькому вот сюда вот к теневой уходим. То есть приблизительно стараемся делать, чтобы это логично было. Понятно, что у нас такой вот он абстрактный глазик, такой вот интересный. Но все-таки общие какие-то правила должны мы с вами придерживаться их. Ну, вот так наметили. Дальше. По краешку, по краешку я здесь тоже вот так вот слегка, слегка-слегка дам вот эту вот... Теневую наметили дальше. И теперь, вот давайте сами радушу, саму радушку да, закроем. Ну каким-нибудь таким, чтобы у нас красивый потом оттенок был. Каким-нибудь бирюзовым голубая фоце, зеленая ФЦ, без белил. И вот так вот к зрачочку я сюда подбираюсь тоненьким слоем как бы солнышко да вот так вот от зрачка в стороны Открываем. голубая ФЦ, зеленая где-то видите захватила больше голубой но ну, я надеюсь видно на видео он более голубит где-то больше зеленая фц он больше зеленит это как раз таки красиво и живописно так. и вот тут кусочек вот так Закрыли. Такой пока вот темный, темный у нас получился глазик. Кисточку протираю и беру мастихин. Мастихин я возьму, ну, вот можно такой остренький, с острым краешком брать. Можно вот такой. Ну вот главное, чтобы вот была ровная сторона у него. Ну, у меня работа не особо большая, ну, я, в принципе, наверное, вот этот возьму, мне им удобнее. То есть, смотрите, тоже берите, чем вам комфортно, да, работать, то есть, не обязательно такой же. Ну, главное, чтобы острый краешек был где-то, вот какие-то реснички, здесь вот уголочек, да, подлезть. То есть, смотрим, когда выбираем картинку, какую написать, да, то есть смотрим на, сначала вот изучаем да, ее, какие инструменты нам понадобятся. То есть не на обум берем, пробуем, да, на обойся, а как бы, ну, примерно анализируем. Также и какая кисточка нам нужна. И сейчас начну я э, закрывать наш глазик. Давайте начнем, наверное, с верхней части. Вот я возьму прям оранжевый набираю, чистый. Работа такая вот у нас яркая, сочная. Набрала вот оранжевого. Видно, да? И начинаю вот так вот мазочками. Вот так вот. Как вот он там оставляет следы. Так и отпечатываем все это. Вот возьму чуть-чуть разбеленного, оранжевого. Тоже вот где-то добавлю. Вот так. То есть меняю направление мазочком. Вот такой разбеленный сделаю, оранжевый. Сюда вот ближе к глазику. То есть, если мне надо ровную границу провести мастихином, да, вот здесь, я, то есть, ставлю этот край сюда и тяну уже вверх, да, потому что у нас заканчивается обычно мазочек более такой рваный, да, чем начинается. Поэтому смотрите, как бы анализируйте, куда вам лучше поставить мастихин, как вот, да, чтобы получилось так, как вы хотите. Вот так сделала. Такой вот оранжеватый оттеночек нанесла. Дальше оранжевый я еще вижу вот здесь вот в этом краешке немножко вижу оранжевого. Вот я его нанесу. Пускай вот так вот у меня будет. Там поменьше, а у меня пускай будет побольше. Да почему бы и нет? То есть нам это никто не запрещает делать. Дальше, что я еще вижу? Я вижу вот здесь, вот посветлее уже идет оранжевый. Вот я его разбелила сюда, вот коротенькими движениями. Его там чуть-чуть. Вот я вот так коротенькими мазочками и добавляю. Дальше я там вижу, вот эта часть переходит в такой нежно-нежно-голубой. Ну вот у меня тут был голубой, да? Я добавлю сюда вон еще разбеленный, оранжевый, даже вот такой. Вот, вот так сильно не вымешивая. Ну вот что-то какой-то такой. Даже еще вот возьму голубинки чуть-чуть. И вот здесь у меня начинает идти, начинаться голубой. Вот так я его добавляю мазочками. И сюда вот постепенно он становится более голубой. И даже можно чуть-чуть и зеленой фацет. Такой зеленцой легкой. То есть тут тень, он уже становится более синий, скажем так, да. Протираю мастихин. Еще возьму белила, голубая ФЦ, зеленая ФЦ. Вот такой красивый оттеночек. вот так вот постепенно постепенно я заполняю а сверху уже я буду другие какие-то интересные оттенки добавлять чем еще хороша и помогает нам вот эта вот подложка до да, которую мы нанесли тем что у нас где-то мазочек, он не полностью же, да, ложится, прерывистая мастихинная. Вот она вот кое-где мерцает, то есть нам не нужно затирать, да, все это, чтобы белого холста не было. То есть такая вот своеобразная помощь. <coughs> Дальше. Вот, чтобы не было так скучновато, да, добавим оттенков других. Розовый возьмем. <coughs> вот здесь добавим розовых мазочков вот так видите вот где-то оранжевый зацепился на мастихин получился такой красивый мазочек где-то можно вот я вижу там немножечко мелькают белеса оранжевые вот так чуть-чуть добавлю даже немножко желтого здесь Виднеется. Вот так вот. А уголочек, я вижу, он такой вот более зеленый там Побольше белилок. Такой вот прям светленький там оттеночек. Ну, и мы так туда добавим, да. Дальше. Розовенький у нас вот здесь где-то присутствует. Вот так. Такой мазочек широкий поставлю. Вот здесь. И с этой стороны. Тоже у нас вот здесь есть розовенький. Вот сюда тоже розовенького добавлю. Вот так. Уже поинтереснее. Дальше отчерпну немножко розового в сторону и добавлю сюда... Капельку голубой ФЦ такой получится фиолетовый. Темно-фиолетовый можно получить, как бы смешав, да, вот так вот. А можно взять из баночки, из тюбика, чисто фиолетовый, и вот так я добавлю сюда фиолетового оттенка если сюда добавить больше голубой фрице так я еще себе выдавлю розового. розовый у меня так и есть розовая вот такая вот можно даже чуть-чуть черненького -чуть добавлять он такой потемнее получится посложнее. Вот здесь добавить даже можно вот так вот, еще голубой. Вот такой темный. Вот так как-нибудь интересно создаем. Вот сейчас я возьму белый. И вот здесь я хочу сделать посветлее. Прям вот беру белый и втираю, перемешиваю с предыдущим оттенком. Чтобы у меня вот тут стало посветлее. И наши реснички темные, на светлом смотрелись хорошо. Мастихин постоянно протираем. Еще беру белого. Можно какие-то мазочки сделать более коротенькие, то есть на самый носик набираю красочку, и вот в разных направлениях как бы мозаику делаю. В разных направлениях вот так вот их добавляю. То есть где-то мы прям вот так крупно, до да, мозочки ставили, и их пересекаем уже более мелкими. Это тоже всегда очень красиво когда какие-то детальки более крупные сочетаются с более... переплетаются, да, перекликаются на холсте с более мелкими. Вот здесь беленького добавлю. Если вот такое получилось, как бы это не страшно, это можно все счистить, и плюс мы еще сюда не дошли. Да, то есть там все это еще перекроется, так что... Не переживайте. Так, вот здесь я добавлю посветлее. Маленьких мазочков. В разных направлениях. Задаем движение им. Вот здесь добавлю посветлее. Более крупненький такой вот. Видите, я прям почти полностью вот э, мастихин. Пересеку его вот так. Почему бы и нет, да? Вот уже идет такая вот игра мазочков. Дальше белесо желтый какой-нибудь. Вот тут у меня был беленький. Вот здесь очерчу немножко, добавлю такого вот белесового желтенького коротенькими мазочками. Тут оттеночек такой вот присутствует. Вот начал пачкаться мастихин, если протираем. И дальше добавляем. Дальше есть еще там у нас такой вот голубоватый оттеночек. Вот здесь. Вот его я тоже сюда немножко добавлю к розовому, к фиолетовому этому. Там он прям голубенький, но ну, у меня будет такой, да? Вот сюда можно чуть-чуть как акцентиком темненького. Вот сюда добавлю немножко оранжевого, хочется мне. Где-нибудь вот здесь. Розовенький возьму. Добавлю еще сюда розовенького. Вот так. Дальше. Нижнюю часть давайте сделаем. Опять вот Начну вот здесь, вот с темненького, да, добавлю сюда фиолетовых мазочков, краска сильно у меня не вымешана, да, и получается где-то такой, как бы полосатенькие, скажем так, мазочки, где-то более розовенький, где-то более синенький, и вот так можно остатки там вот туда потянуть. Как бы что-то... Переход плавный, да? Оранжевенький. Дальше я вижу оттеночек. Вот так вот непосредственно под вот этой толщинкой, да? То есть, делаю такой вот. Вот так вот сделала. Розовенького, чистого добавлю еще. Вот так оранжевый. Дальше у нас розовенький идет. Вот так очерчиваем. Опять-таки, видите, мне нужно здесь краешек сделать ровненький. Я вот и ставлю край мастихина И вот постепенно, постепенно двигаюсь, как бы очерчивая вот эту вот э, линию дальше здесь немножко даже фиолетового вот, тенюшечки видно добавили дальше сюда же вот добавлю черненького чуть-чуть такой темно-темно серенький да получился вот совсем чуть-чуть можно немножко вот так как бы подчеркнуть. Вот он, где сбрасывается с мастихина, да, как бы красочка. И хорошо. То есть не надо прям ровной какой-то границей проводить это все, очерчивать. То есть вот так вот сделали. Тут только у меня, видите, как-то они одинаковые такие получились. их носиком вот так разобью чуть-чуть. Сделали. Дальше. Оранжевый разбеленный и с желтеньким чуть-чуть. Таким вот цветом. Неаполитанским каким-то, да? Вот здесь оттеночек у нас такой вот присутствует. И вот где-то здесь мазну немножко. И низ у нас... Добавлю белил. Снизу более такой светлый-светлый оттенок, но не белый. Какой-то подпачканный, грязноватый, ну, сероватый какой-то. Ну, вот возьму, разбелю этот желтый, да, и добавлю туда, чем можно подпачкать? Черным, да? Подпачкаю черным. По чуть-чуть добавляю черного, чтобы он не был у меня такой прям черный. Вот он желтенький, но такой грязненький, скажем так. Вот-вот сюда его вниз и наношу. <coughs> Беру его вот так вот и наношу мазочками, мазочками мастихин вращаю, пускай остаются вот такие вот бороздочки. Где-то бортики, да, от красочки, как я называю. Когда вот ставишь мастихин, да, на краю красочка есть у нас где-то. Ну, изначально вот мы набираем, да. И здесь вот с этого края, ну, смотря на какой набрали. Если вот так набираем, то с этого будет. То есть, и вот ставим, да, и сразу вот этот бортик, вот он остается, такая вот граница. Кляксочка такая. Я их бортиками называю. И вот когда они остаются вот такие, это красиво. То есть, где-то вот. Прям раз, вот так, вот так. Оставляю эти бортики красивые. Где-то вот розовый с желтым этим грязноватым перемешиваю. Вот так. И сюда. Вот к низу, вот туда, вот так вот постепенно как бы уйду. Белилки возьму, где-то сделаю, повтираю в желтый более светлого, да, белого чуть-чуть. Чтобы было интересно. Как вы можете видеть, да, я вот уже ушла, как бы, да, от той от оригинала то есть я уже пример примерно приблизительно смотрю как там но у меня уже свои оттенки у меня свой глазик получится то есть у вас получится свой дальше э, беру белилки ну, возьму какой у нас то вот эта толщинка до да, глазика какой ну, он желтоватый слегка ну вот пускай будет такой вот желтоватый и вот я на краешек мастихина набираю. И вот эту толщинку, как мы ее покажем. Соответственно, здесь мы не будем да, большой широкий мазок делать. То есть мы поставили и коротенькими мазочками вот так вот начинаем высветлять. Но не полностью а, закрываем как бы вот эту голубую полосу. Да? Просто даем такие вот коротенькие мазочки. Пускай виднеется этот голубоватый там, ради бога. Вот так коротенькими-коротенькими мазочками я вот так вот прохожу, делаю посветлее. То есть у нас нижнее века, да, откуда вот реснички потом пойдут, оно у нас же к свету повер, повернуто, вот эта вот толщинка этого века, да, и поэтому она будет у нас светленькая. То есть всегда, всегда, когда рисуете что-то, рассуждайте. Это вам поможет потом в дальнейшем самим брать и рисовать, так как вы будете уметь рассуждать и анализировать, почему именно так. Любые художник, любой, который пишет, он всегда анализирует, либо он уже насмотрелся, да, там, к примеру, тот же Айвазовский. Он никогда не писал с натуры, по-моему, никогда. Вот, он у себя в мастерской писал. То есть, он смотрел, он очень много наблюдал за морем и как бы <coughs> потом писал. То есть, и мы, ну, глаз мы можем, да, подойти в зеркало и рассмотреть. Ну, а природу, конечно, наблюдать за природой тоже надо, чтобы писать работы. Дальше. То есть, помним, да, что всегда анализируем. Дальше. Вот я что еще вижу. Ну, такие вот уже маленькие детальки, да, тут какой-то желтоватый кусочек на глазке есть. Там здесь вот больше тут такого голубоватого. То есть уже так вот поиграть можно немножко. Вот здесь можно оттенить вот так вот. Даже вот возьму прям голубую. И вот так вот тенюшечку под глазиком, да, вот так, вот так голубым. Так, где-нибудь вот здесь, чтобы она не в одном месте, да, у нас было. Вот здесь чуть-чуть добавлю. Ну, и тут внизу у нас тут теневая, да, можно чуть-чуть вот показать, где-то втереть с фиолетовым. Вот в разных направлениях вот так вот вот такое что-то интересное создали даже вот тут к низу есть бирюзовенький да почему там должно быть очень темно да не должно вот так добавим еще чего-то такого понежнее посветлее уже повеселее да какая-то получилось у нас Возьму бирюзовенький вот здесь, затемнить там вот потемнее. Голубая ФЦ, зеленая ФЦ, вот таким цветом. Вот так можно подтереть, добавить темности какой-то. Дальше. Сам вот этот белочек давайте сделаем. Он у нас тоже здесь очень очень темный я смотрю, да, вернее очень очень светлый такой вот что-то желтоватое. Но сначала сделаем, давайте вот эти вот теневые. Здесь у нас тоже что-то что-то такое вот бирюзовенькое, вот где белочек именно. Вот какой-то такой вот голубая фц зеленая фц Здесь у нас вот такая вот тенюшечка. Так, голубая фарце, зеленая фарце. Чуть-чуть захватываю белилок, чтобы он не прям черный был, а такой вот. И вот эту тенюшечку я вот так вот наношу. вот так сделали в эту сторону чуть-чуть вот я добавлю розовинки вот как раз таки этот уголочек где нам собственно помогает носик этого мастихина вот так вот сделали затемнили И снизу более светлый но там что я вижу да и вы, наверное, видите, есть оттенки где-то более светлые, да, такие вот желтенькие, где-то оранжеватые. Вот давайте нанесем. То есть толщинку мы эту оставляем, не трогаем. Вот здесь немножко покажем. Как бы переход там у нас слезнячок, да, как подразумевается. Плюс этим оранжевым мы с вами отчертим зададим вот эту вот разницу чтобы вот эту толщинку было видно вот сюда еще мазочек добавим оранжеватый вот так здесь чуть-чуть прям вот так вот подчеркала слегка и все дальше вот беру разбеленный оранжевый а вот здесь у меня видны тоже такие вот мазочки оранжевые. Белилки оранжевые. Прям по теневой. Сильно не перетираю их, чтобы они у меня ярко смотрелись. Дальше оранжевый еще беру. Вот тут, где у нас будут выходить реснички. Я добавлю еще вот так вот оранжевых мазочков, желтоватых мазочков. Вот так поставлю. Потому что там оно есть, как бы это красиво. Вот сюда оранжевый. Тут он пускай уже с этим бирюзовым подмешивается. Вот здесь мазочек вижу. То есть смотрю примерно где какие пятнышки да дальше вот отсюда зачерпну немного белил сделаю такой бледно-бледно желтенький и дальше вот тут ближе к зрачку вот такие оттенки разбеленные желтые я тоже вижу здесь ну и соответственно логично будет его же и сюда куда-нибудь нанести да чтобы интересно было вот так как-нибудь Протираю мастихин. Сейчас замешаю все побольше вот этого желтенького, светленького. И вот этот остальное я закрою вот так вот этим цветом. Коротенькими мазочками меняю направление им. Прям вот чтобы такие вот были, как из кусочков. Кусочки такие прям. Где-то пускай перемешивается с вот этими нанесенными оранжевыми-желтыми оттенками. Голубоватыми вот этими. Сюда даже можно чуть-чуть затемнить. Да? Теневая от века более голубой. Но уже не такой теневой, как вот здесь, да, то есть посветлее. В стороны становится посветлее. Вот так. Протираем постоянно, постоянно протираем мастихин. Вот так. Специально оставляйте какие-то, вот, чтобы бортики вот этой краски были красивые. Вот так. Пастозность вот это чтобы была видна. И здесь тоже закрываем такими же зрачок. Вот сам я обхожу глазик наш. То есть я к нему подхожу, да, ставлю мастихин. Так. и дальше уже можно посвободнее двигаться в разных-разных направлениях вращаем мастихином эти вот такие вот линии да получается где-то так так так то есть пересекаются они. И вот здесь нам нужно сделать из теневой в светлый, да, как бы плавный переход. Я вот краешком мастихина захватываю темный и как бы перемешиваю со светлым. Получается как бы такая что-то типа растяжечки, да, из светлого в темное. Вот так. Пускай будет так. Что еще мы можем на этом этапе добавить? Ну вот мне хочется, допустим, вот здесь каких-то еще темных кусочков добавить. Немножко, ну так вот. Можно что-то чуть-чуть вот так добавить. Дальше я возьму опять вот этот разбеленный желтенький, и вот здесь вот пройду по зрачку. То есть, если вот провести линию, да, вот так вот у нас оно должно слегка перекрываться. Даже вот возьму оранжеватого, еще вот так вот, где-то между желтым оранжевого добавить. Вот здесь у нас будут потом реснички. Сделали. Дальше. Давайте приступим к самому зрачку, к радужке. Я теперь вот более пастозно, хотя сейчас не особо вам будет видно, но вот эти вот границы, то есть вот эти бортики я делаю, я закрашиваю мастихином чисто черным зрачок. Но вот эти бортики, они вот пускай остаются, чтобы у нас не было, да, у нас же как бы стихи нам написана работа, чтобы вот этой такой прям выглаженности не было. Я вот добавляю бортиков и в зрачок. Дальше каким-нибудь вот таким вот не особо светлым, ну вот фиолетовый, да, у меня тут был тут бирюзовая я добавила каким-то таким грязноватым. На зрачок вот сюда немножко я добавлю вот такого оттенка, как бы это не блик, но такой вот как бы полублик то есть цвета добавляю так вот здесь чуть-чуть должно быть вот так, уже какое-то да, если вам видно поближе потом покажу, такое легкое мерцание, что он не чисто черный, а какой-то еще оттеночек там такой вот серенький темненький присутствует Дальше и теперь саму радушку давайте здесь уже будем играть, да, вот это вот игра цветов всяких разных красивых. Ну давайте начнем с яркого желтого. Но смотрите, двигаемся мастихином, вот набираю прям хорошо желтого. Двигаемся мастихином, носик смотрит у нас к зрачку и солнышко, солнышко, солнышко, мастихином работаем, двигаемся. Итак, короткими мазочками вот я ставлю, раз поставила, здесь желтенький, здесь желтенький. То есть ближе к зрачку, для чего еще мы делаем к зрачку посветлее, а к краям будут такие уже более темные, перемешанные, грязноватые оттенки, для того, чтобы подчеркнуть его, чтобы он у нас виден был. Вот возьму разбеленный, желтый, я вижу вот здесь, аж где-то, вот я его сюда добавлю вот так вот как-нибудь да то есть вот здесь добавлю вот здесь у меня еще есть прям такой вот большой кусочек желтенького вот то есть обхожу вращаю мастихином и подчеркиваю наш зрачок вот так добавила желтенького дальше какой у меня там оранжевенький есть да я вот набираю оранжевенький прям где-то вон там белый светлый оранжевый зацепился вот сюда оранжевенького где-то вот прям носиком где-то можно полностью всю сторону мастихина прислонить то есть вот так вот, где у меня кусочки еще оранжевого, вот здесь я вижу, поставлю, вот сюда добавлю, вот там немножко в темном. То есть подсмешиваем с предыдущим оттенком и получается он такой вот оранжевит, но он грязноватый, там тень. Там сильно ярких не будет, как вот здесь. За это помним. Дальше. Вот я возьму чистый мастихин и процарапаю себе, где у меня будет блик. Блик у меня будет чуть-чуть заходить на зрачок. Видно, да, я процарапываю. То есть, если не получилось, что-то взяли, раз-раз-раз, опять затерли. Все. Вот сюда будет чуть-чуть на зрачок у меня находить блик. Тут будет чуть-чуть как бы поуже и вот таким образом он там идет вот так видно да надеюсь про царапку эту дальше беру розовый да там и розовый присутствует пускай перемешивается друзья если перемешивается с другими оттенками пускай это будет интересненько вот сюда даже вот такой вот с синеньким потемнее вот так подсмешиваю чтобы он такой розовый но грязноватый был темненький даже вот возьму тогда не хочет он темненьким становиться возьму и прям в него вотру вот так вот черненького. Вот так, чтобы он был темный. Грязноватый такой темный. Дальше отчерпну розовый, черный, голубой. Можете взять еще просто, ну, в оригинал посмотреть, да, и какие вы цвета увидите, какие у вас есть дома, возьмите такие же, то есть там есть конкретно фиолетовый, да, вы можете взять, не, не мучиться, не смешивать, а взять такой фиолет, фиолетовый, какой-то темный малиновый, либо что у вас там есть, краплак розовый, к примеру, да, то есть берите, не бойтесь, это я просто, вот мне хочется так вот себе, вот здесь темным чуть-чуть, вот так вот пройду, отчерчу, чтобы видно была моя толщинка. Вот так чуть-чуть прикоснусь бортиком мастихина, да, вот уже появилась такая полоса. <coughs> берите смело, если видите такие вот оттенки там, какие-то розовые, да, и вы смотрите, у меня такой есть, да, ну берите его. А я буду вот так. Красненький сюда также можно, в принципе, какой-то грязно-фиолетовый сделать голубая фЦ, допустим, кадми красный. И получится а, такой интересный натуральный фиолетовый оттеночек. Вот сюда добавляю фиолетинки этой. Вот. А ну-ка, если мы смешаем розовый с оранжевым. Вот такой грязноватый оттеночек получился. Вот я его тоже сюда добавлю. Вот так. Перетираю с предыдущими, вот чтобы у меня там было темненько все. Дальше вот здесь добавлю розовиночки. Вот так вот как-нибудь. Дальше еще у нас есть там бирюзовые оттенки. И голубые, и бирюзовые. Да? Ну, давайте голубеньких добавим где-то тут. Вот так вот. Но движемся, движемся по кругу. Как солнышко. Вот так. Вот такие фиолетоватые вот сюда у нас в тень там уходят. Прям вот так вот немножечко беру на бочок. И вот там в теневой оно там пускать тоже немножко не светло, да, так прям. А немножко пускать тоже мерцает. Здесь блик. Здесь я не трогаю. Дальше белилки, вот этот наш бирюзовый, вот такой вот его, открываем цвет, белила да, раскрывают, у нас голубая, зеленая, темные а белила раскрывают цветик этот. И вот его краешку вот сюда, вот так вот наношу, такой вот оттенок. Так, здесь не очень удобно. Вот так вот сделаем, но двигаемся к серединке. Вот так. Вот. Здесь сейчас нанесу пока вот так. Более зеленоватый, даже вот возьму желтинки, вот такой сделаю зелененький, вот сюда. Вот так. И двигаюсь к серединке. Вот таким образом. Дальше белилки посветлее, вот такой зеленоватый. Вот такое, где более светлых моментов. Вот так. Замазали желтый, да? Вот вернем желтый. То есть это не страшно, у нас он дал свой зеленый, да, вот здесь вот какие-то оттенки дополнительные желтые. Но чтобы у нас было ярко, мы его тоже прям вот так постозненько. Я верну этот желтенький, вот даже белесый желтый. Вот так смело я. уже более пастозно не сильно давя на мастихин чтобы красочка меньше перемешивалась и желтый лежал чистым таким цветом вот здесь вижу немножко такой кусочек желтенький интересненький вот такой белесый желтый у нас вот здесь блячок есть Вот сюда. И как солнышко расходимся. Оранжевый опять возвращаю, где вот он пропал. Вот здесь. Видите, мастихин он отпечатки дает свои, как бы. Где как лег, так и лег, да? И розового, соответственно, да? Вернем. Для яркости, для сочности. Вот здесь, здесь чуть-чуть сделаю, вот тут капельку, вот сюда добавлю. Белесый такой вот оттенок, еще зеленоватый, вот здесь вижу. Вот, вот добавлю. То есть смотрите на референс, друзья. То есть вам будет проще ориентироваться и понимать, что о чем я, да. Так, вот здесь, там, где у нас зрачок, мы подчеркиваем темным. Вот голубая, ой, черная. Тут что у меня тут и голубая фоц и зеленая фоц, ну, то есть какой-то. <coughs> извиняюсь, темненький цветик. Вот так вот подчеркиваем. Голубая ФЦ, зеленая ФЦ. Туда же черного, таким темным цветом. Возвращаем вот здесь вот темноту. И вот так вот, чтобы прерывисто наносилось. Вот так. еще набираю, то есть от края к центру двигаюсь. Так вот здесь подсмазалась, поправляю черным, делаю как бы краешек, чтобы у нас был более четкий, да, самого зрачка. Вот так аккуратненько здесь. Здесь более такой вот широкий жест, да, мазок вот так вот прям. Книзу уже более коротенький. То есть главное чуть-чуть очертить его. Вот так. Уже смотрите, уже что-то получается, да? Становится похож глазик на глазик. Понятно, что нереалистичный у нас это больше такой абстрактный. Ну, друзья мои, вот эти законы, где тень, где свет, это хоть реалистичный, хоть абстрактный, если вы хотите, чтобы оно было похоже глаз на глаз, это не забывайте если вы поймете это вам потом будут все вот эти глазки хоть у животных хоть у кого очень очень просто писать <coughs> вот здесь тоже таким вот широким жестом опять делаем теневую и что я еще там вижу да вот где то вот вот где-то здесь у нас тоже там Оп, кус кусочек такой темненький есть. вот этим зеленоватым вот здесь сделаю так, белилок еще добавлю чтобы к низу такого вот посветлей оттеночек хочется и вот тут опять у меня подсмазалась я поправлю белесым этим желтеньким можно вот эту толщинку опять сверху вернуть то есть все видите как бы можно туда-сюда туда-сюда все это возить и вот сюда потемнее в эти краешки вот так вот так и давайте сделаем собственно сам блик ну тоже я его не буду делать каким-то очень уж белым то есть я сделаю вот какой-нибудь голубоватый такой сначала возьму и сначала нанесу я вот такой цвет раз оп вот так вот вот так Нанесем блечок. Не до самого края. Там у нас будет... Вот можно голубой фацет добавить. Там будет тень от ресничек. Отражение ресничек в блике. Вот так вот. Не сильно давя. Вот так вот пастозно нанесли. Но вот здесь у нас не должно быть ровной вот такой границы. Да? Мы ее вот так вот мастихином перебиваем. То есть там у нас будет теневая, реснички, вот как-то вот так вот. Ну, то есть, чтобы неровно было. А на зрачок вот здесь, так, еще вот до зрачка чуть-чуть не дошла. Вот тут дорисую, да, как бы добавлю мастихинчиком, вот чтобы у нас зрачок кругленький как бы остался. Вот так. А на зрачок на темный у нас уже пойдет вот такой вот синий беру на краешек мастихина вот где мы процарапывали да сюда вот здесь бличок будет такой вот темно синенький вот так вот добавлю это все не беда опять таки вот раз и черным цветом обратно Подрезали, и вот оно у нас все вернулось. Понятно, да что? Не переживаем. Так, еще возьму голубая ФЦ. Вот так вот. Можно вот так вот, в принципе. Вот его вот так вот прочертить. Вот этот кусочек голубенького. Сильно не давлю на мастихин. И вот здесь опять-таки возвращаю черненький, вот где у меня смазывается. Так, тут чуть-чуть надо, вот так прям носиком, чтобы подчеркнуть. Так, вот тут много сделала. То есть видно, видите, да, можно э, вращать, э, возвращать что-то, то есть. Где-то подправлять, если, к примеру, где-то очень сильно желтым зрачок залезли. Вот так вот изнутри все это можно подчищать, убирать. И вот сейчас вот мы наметили: да, этот блик. Я вот возьму, прям вот хочу пастозно выложить вот этот свет, чтобы прям вот, знаете. Прям объемчик такой был. Блик, он должен бликовать, да? Он должен ярко быть. Вот мы это... Я это и сделаю. Вот так. Голубенький. Вот так тоже, чтобы он не особо ровной линией был. Вот так. Дальше. Так, сейчас добавлю черный. Нам нужен будет черный. Для ресничек. Беру черный. И вот кое-где от зрачка. Вот так вот. Кое-где, кое-где. Прям носиком мастихина, я зайду вот так вот. Вот. Так вот, в цветное, да, чуть-чуть. Дальше. Беру черный. И вот здесь возвращаю вот эту вот тень от века. Здесь, собственно, побольше. Прям здесь чистым черным можно. Вот. Так. немножко более уже таким коротким движением вот сюда на блечок протираем чтобы черный был черный темный и вот как раз таким получается такой вот рваный вот так. И теперь давайте сделаем, собственно, реснички, да. Чтобы уже глазик у нас смотрелся как глазик с ресничками. Здесь у нас такая большая-большая масса ресниц. Вот я возьму черный, прям вот всю подошву мастихина почти вот выможу, да, черный. И вот здесь Движение мастихина, как вот реснички у нас растут. Вот так вот сейчас пока закрою такими вот мазочками. Так вот движение ресничек. Здесь покороче. Видите, кое-где между черным мигает оранжевый, желтый. Вот так. Вот так чуть-чуть наметили. Вот где-то э, зрачок заканчивается, зрачок, радужка, что я все на него, зрачок, радушка заканчивается, сюда уже не надо, там будем отдельные реснички делать. И вот здесь, тут где у нас теневая, тоже нижние, помним, реснички, они у нас покороче, да, то есть движение покороче, вот так вот. Вот так, тут короче, короче, и вот так тут почти уже нет. Теперь а, на бочок ставлю мастихин, набираю красочку вот так вот. Вот такая полосочка. да. И этим мы будем прочерчивать реснички. Раз. Вот как они у нас там получаются. И вот так вот чертим наши реснички. набираем и вот так вот какие-то толще какие-то тоньше где-то вот этот мазок наш да прочерчивается там под ним начинает проявляться голубая красочка так еще добавляю черненького и еще смотрите <coughs> такая штучка Леснички у нас не отсюда да, растут, они как бы изнутри подворачиваются и сюда да, идут, вот, загибаются. Но сейчас мы нанесем сначала основные, да, а потом вот эти вот а, а, завороты с вами сделаем, чтобы было естественно. Вот так вот, где-то пускай они пересекаются, они у нас не растут как забор, да, ровно реснички. То есть они у нас так вот разнообразненько. Еще набираю. Вот Так вот, здесь они у нас куда-то туда за холст прям, ой, вылезла прям, вот туда уходят вот так сюда ближе к внутреннему до да, уголочку глаза у нас реснички уже такие не более э, менее, менее густые скажем так да и э, не так часто они у нас растут и покороче покороче. Вот что-то такое создаем. И вот здесь уже у нас начинаем изгибать их. То есть вот отсюда выходим. Раз, да, поставили носиком. Хоп. Вот так. Хоп и потянули кверху. Раз, как бы изнутри и, и потянули. Где-то рядом еще одна, где-то еще одна. На это тоже не обращаем внимания. Потом это все мы перекроем. То есть начинаем, смотрите, граница вот желтого и синего, да, ну, условно, так скажем, желтый-синий, да, не, не прям на границу ставим, а чуть ниже, вот на синенькое. Раз, поставили где-то оттуда. Вот так вот. И загнули, и повели. То есть раз... Где-то там, вот отсюда же, а там, в эту сторону, к примеру, раз пошла. То есть не бойтесь, смело. Вот здесь, вот так вот. И вот изгибаем их. Не обязательно их даже проводить, чтобы вот четкая линия вот от края до края шла. Это мастихин. Вот он, видите, здесь прерывается. Вот здесь тоньше, толще. Пускай такое и будет. Пускай где-то там подмешиваются э, какие-то вот э, ну, наши да, предыдущие оттенки. Что еще стоит помнить э, в рисовании ресничек? Вот смотрите, э, ну, также условно, да, скажем, что у нас вот середина глазика, да, ну, там плюс-минус, да, не, не будем прям вот миллиметрово, да, все это дело измерять. Реснички у нас как веер, вот так раз расходятся. То есть эти более прямо, дальше в эту сторону они сюда изгибаются, здесь они сюда изгибаются, то есть помним, да, про это. Также приблизительно и нижние. Вот смотрите. Теперь вот это, как исправить. Взяли светлого цвета, да, вот как, как каким мы там работали. А, набираем вот голубоватый, да, этот. И сверху вот так я это все. Раз. Можно счистить сначала, к примеру, где-то, где совсем уж вот, перебор, скажем так, да. И вернуть все это дело. Раз, вот эти вот закругления. Раз, раз, вот так. И теперь вот тоже наносик здесь вот да, эти закругления можно вот черненький отсюда взять, и оп, вот так вот хоп, прям раз, вот так вот выгнуть их, что они у нас отсюда идут, и туда и туда идут, протерла опять черненького, набрала, и вот так вот я их изгибаю. Вот туда они у нас идут. здесь также раз прям вот красочку постойкая на носик мастихина набираю и вот эти вот завороты я задаю показываю вот так ну и вот здесь да чуть-чуть вот тоже добавим Тут вот так сделали ресничек. Хватит наверху у нас уже ресничек. Теперь здесь давайте сделаем. Здесь тоже не сама граница вот этой вот толщинки, да, а чуть-чуть на нее заходим. То есть вот чуть-чуть на нее зашли и начинаем наши реснички изгибать. Вот тут они у нас такие поаккуратнее, потоньше. Так, Что-то не хочет. Вот так. Так. Здесь у нас уже будут с вами потолще реснички. По длиннее. Но опять-таки помним, да, что они у нас не забор. Они у нас пересекаются. Вот так вот. я вот намечу реснички, а потом вот эти закругления на толщинку века сделаю. Теперь вот сами эти закругления, да, раз, вот сюда откуда-то она вышла. Тут она растет, да, раз и туда пошла. Вот. Видите, сразу становится более естественно, более натурально, да, как бы, насколько это возможно. И тоже, ну, не обязательно каждую, да, там, показывать, что она вот именно, там, вот эти закругления, ну, какие-то основные, там, взяли и показали, что... Вы как бы знаете, да, что откуда они растут и как они растут. То есть, этого достаточно. Ну, вот так вот. Немножечко более коротенькие здесь и более пушистые вверху. Здесь даже можно вот где-то прям еще пройти вот так черным у основания чтобы вот эту массу, да, задать, что они у нас такие вот густые, темные, черные ресницы. Что не какие-то жиденькие, а все-таки у нас там масса такая прям ресничек. Вот так. И, соответственно, <клёх> у нас падает... Отражение ресничек, отражение тень да, на блечок. Вот берем и вот так вот процарапываем. Процарапываем. Сейчас я буду этот черный использовать, чтобы уже не добавлять. Вот так на блечок у нас падает. Тоже такие какие-то кривоватые, корявенькие. Вот как они здесь, да, такой вот хаос. Вот так вот добавляем. Можно вот так вот процарапать еще сам кубличок. Там тоже, кстати, что-то такое есть. Вот так можно чуть-чуть его как-то интересно поцарапкать вот дальше вот здесь можно потом уже в конце какие-то моменты, где мы сильно вылезли, да, вот этим внутренним цветом глазика светлое взять, к примеру, и подрезать и сделать его более четким более ровненьким вот тут чуть-чуть вот так Вот, так. вот такой, друзья, у нас с вами глазик получился. Сейчас я сниму скотч и покажу вам, как это смотрится без скотча. Вот, посмотрим без скотча. Так, ну, вроде бы все. Вот я смотрю, мне все нравится. Если прищурить глазки и посмотреть в общем, да, то мы можем увидеть и вот эту вот тень падающую, да, которая у нас, вот здесь только я сейчас чуть-чуть вот так темноты этой верну, вот так. То есть можете увидеть, да, то, что у нас, как бы, хотя он и написан так довольно-таки абстрактно, мазочками мастихином но все-таки читается и тень и вот это вот блик то есть ну, я надеюсь вы поняли да что обязательно вот нижняя часть там где у нас попадает свет которая повернута к свету мы делаем ее более светлую обязательно вот эта вот теневая которая от верхнего века падает да, на глаз она дает тень всегда ну, не всегда, смотря как у нас повернуто. Ну, зачастую, да, те портреты, вот те ракурсы, которые мы рисуем в основном, это вот, вот так вот. Если только человек не смотрит там прям э, на солнце, либо в глаза ему прям, да, не бьет, там уже, конечно, будет э, по-другому. Ну, в, в общем-то, вот это вот э, такая схема. То есть, если вы это поймете, будет вам, конечно, гораздо проще, и взгляд у ваших, там, неважно, людей, животных, птиц будет намного интереснее. Объемные глазки будут красивые. Вот. Ну, я на этом с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья, в новом видео. Пишите комментарии, если какие-то остались вопросы, что-то там спрашивайте. Рисуйте, я надеюсь, у вас все получится, все замечательно, вы большие молодцы, я смотрю на ваши работы, вы вообще просто здорово справляетесь, это, конечно, не может не радовать, вот, так что все, рисуйте, выкладывайте, всем-всем творческих успехов, пока-пока!